Смысл. Есть ли смысл сравнивать новую, испепеляющую ППшку МАК-10 с Феником и МСМС? А мне кажется, что есть. Исход, само собой, очевиднее некуда, тут и без теста все понятно. Такой движ нужен для понимания, что у разработчиков в головах и какую цель они хотят достичь добавлением таких вот ребалансных оружий. Сразу внесу ясность, все-таки какие-то штуки с ребалансом такого класса, как пистолет-пулеметы, разработчики проделали. Теперь, как и полагается, на средней дистанции штурмовки преобладают. Такс, пока меня не понесло в водяные разглагольствования, нужно сказать здорово! Мужские мужчины и сразу же стоп. Это вступительное слово я писал до проведения мною всяких различных тестов с этими пушками. Результат, который я получил, действительно меня удивил. Мне уже не терпится им с вами поделиться. Я думаю, вы удивитесь не меньше меня. Хочу попросить лишь об одном: это прямо сейчас: оформить ассист и подписаться на канал. Ведь до 100 тысяч подписчиков остался ну последний рывочек. Казалось бы, это какая-то мелочь для тебя просто подписать писаться и шибануть кулакич, зато этим действием ты охренеть как сильно хелпанешь простому тушиле, который в свободные три дня делает для тебя контент, надеюсь он хоть немножечко познавательный. На я благодарю тебя за это, брата-брат. -а -брат. Давай с тобой договоримся, что оружие мы будем сравнивать без модулей и выпуск перегружать алгеброй не будем, наша главная задача наглядно посмотреть на эффективность ппшек. Итак, давай, пожалуй, начнем с такого косметического приколдеса, как мы. Мушка. Не у всех игроков есть возможность донатить на скины с удобной эксклюзивной мушкой, поэтому в дефолте, как мне показалось, самая сносная мушка у MSMC. На втором месте МАК-10, его прицельная секция в принципе плюс-минус похожа на MSMC. Немного, конечно, вот эти штанги выпирают, но это как бы ничего. Ну а Феник с его круглешом на их фоне смотрится немножечко печальнее. Хоть мушки это больше вкусовой параметр, а к тому же с данными пушкарями нужно играть на супер-ближний. Дистанции. Мы не будем особо придираться к этому параметру, а просто его запомним и сохраним. А вот над чем можно задуматься, так это над стартовым количеством боезапаса. У Феника и МАК-10 по 30 патронов в магазине, а вот у МСМС всего 25. Причем модулями максимально можно нарастить всего лишь до 36 патриков, в то время как у Феника до 40, а у МАК-10 аж до 53. Как вы понимаете, тут первые серьезные траблы возникают у МСМС. MC. Хорошо, едем дальше и переходим к скоростным параметрам. Кстати, пока плотно не сравниваем пушки, прямо сейчас в комментариях черкани, какой ствол победит в этой схватке ТТХ. Я тебя немножечко подожду. Смотрим скорость бега. Все верно, Феник и MSMC финишировали одинаково. МАК-10 оказался тяжелее и это мне показалось очень странным. Об этом я чуть позже расскажу в выводах. Не отходя от кассы, смотрим стрейф. Результат точно такой же, как и с замерами спринта. Можно сказать, мы себя перепроверили и не ошиблись. Теперь посмотрим АДС или другими словами скорость прицеливания. Немножечко замедлим. Так, здесь картина уже другая. Мак-10 быстрее совершит данную манипуляцию, потом за ним идет MSMC и немножечко отстает Феник. На самом деле у этих стволов и так резвый АДС. Плюс не забываем, что сборками его можно бустануть. В рамках сравнения этих показателей нужно это запомнить, конечно. Осталось сравнить скорость перезарядки, отдачу от мушки и от бедра. Ну и небольшой тайм to kill тоже проверим. Займемся этим сразу же после нужной инфы о лучшем телеграм-канале по мобильной колде. К слову, это самое большое сообщество в тележке СНГ, о котором я уже не раз говорил. Отдельный респект я хочу передать дата датамайнерам, которые первые узнают и публикуют будущие нововведения в игре задолго до официального выхода. Напоминаю, что остались считанные дни до окончания нашего совместного большого конкурса. Не упусти возможность ворваться на сей движ прямо сейчас, чтобы бог рандома указал именно на тебя. Ссылки на канал и на пост с конкурсом в описании оставлю. Ну что, давай посмотрим полную анимацию перезарядки без пропуска. Это перезарядка без скипа. Быстрее всего справиться с задачей Феник. На одну десятую отстает Мак-10. МСМС и здесь немного подвел. Хотя лично я надеялся увидеть другие результаты, ибо у него стартовый боезапас меньше. Окей, в голове это все отложим. Темп стрельбы и урон оставим на десерт. Смотрим на отдачу в режиме прицеливания. И еще разок. Мне показалось, что лучше всех держит рывок ствола, как ни странно МСМС. Правда, его немного на старте уводит вправо, потом по профиту идет МАК-10. Ну а у феника самая агрессивная отдача по вертикалке. Зато горизонтальная намного приятнее, чем у предшественников. Пистолет-пулеметы подразумевают агрессивный геймплей в клоус-файтах, поэтому предлагаю посмотреть на такой параметр, как кучные стрельбы от бедра. И еще разочек. Очевидно, что лучшая кучность у феника, да его немного задирает вверх и рисунок смещается, но это не критично на ближней дистанции. Затем неплохо себя показывает МАК-10 и опять, опять старичок MSMC не блещет годными показателями. Теперь давайте возьмем сухой отрезок в 10 метров и посмотрим на урон наших пушкарей. Все очень неоднозначно с одной стороны, феник лидер по урону в грудь и живот, причем и дамаг в голову достойный. Угадайте, кто снова не выделился из толпы. Данные пушкари имеют вот такие показатели скорострельности. мак 10 сейчас топовый шустрело в своем классе. Дальше я попытался померить Time to Kill. В нем я не уверен на все процентов, так как это все происходило в кастомной комнате и могли быть как и просадки по пингу, так и его скачки. Короче, смотрим. Я зажимал с 5 метров в грудь и на этом тесте лучше всего себя показал феник, а у МАК-10 и MSMC практически схожие результаты получились. Опять же, мужики, сильно за это я не буду хвататься, так как могли быть траблы с соединением. Это так для общего, как говорится, развития. В сравнении я не буду говорить про такой параметр, как скорость полета пули, который появляется в характеристиках модулей у МАК-10. Там слишком муторная возня, поэтому я сразу перейду к своим личным умозаключениям. Что касается MSMC, не могу сказать, что это плохая ППшка, с ней можно играть. Больше всего в ней чувствуется нехватка боезапаса. Напомню, с модулем увеличенный магазин всего 36 патронов. К тому же кучной стрельбы от бедра не самая топовая. Да, ее можно выправить модулями, но, блин, в дефолте как-то это грустно все выглядит. Больше всего я не понимаю, почему у нее такие травлы со скоростью перезарядки. На месте разработчиков я бы постарался подправить данный ствол по ключевым направлениям, чтобы не так сильно обижали феники и Мак-10. Сейчас Мак-10 и феник это два флагманских пистолет-пулемета до 10 метров. Мы с вами помним, что феник еще и ухудшали свое время игре недавно. Представляете, какой он был сильный? А сейчас, по сути, сбалансированный и все равно мощный. Судьбу МАК-10 несложно предсказать. Его занерфит. Только, как это бывает, будут нерфить не сам ствол, а его модули, которые и накидывают ему тот профит. Если на тестах без обвесов Феник и МАК-10 идут ноздря в ноздрю, то на фул сборках будет интереснее последний. Опять же, это я высказываю, опираясь на свой экспириенс, полученный от геймплея. Так как геймплейную часть я писал несколько дней, да и к тому же не так давно делал обзор на Mac 10 могу сказать, что с подачи разработчиков он уже не тот, что на старте. Как говорится, подождем еще следующего обновления. Я знаю, многие сюда пришли еще и сборки поглядеть. Могу вас приятно обрадовать, ведь я со своим админом Федей запарились и сделали самые актуальные сборки для сетевой игры абсолютно на все оружие, которое сейчас есть в колде. Основную работу с ботом, конечно же, сделал Федос, за это ему титаническое спасибо. Я всего лишь ему сборчики поприсылал. Поэтому, если кто-то ищет мои личные размышления насчет комплектации на тот или иной ствол, то welcome в нашу группу в контаче. Нажмите на сообщение, пишите меню, затем появляются вот такие вот плашки, если они вдруг не появились, то тогда нажимайте вот на этот значок. Потом выбирайте сборки и ищите нужный вам пушкарь для сетевой игры. Сборки, конечно, индивидуальные и не все могут подойти, но по крайней мере их можно взять за основу и на их базе собрать что-то свое. Отдельно хочу передать привет всем брата-братьям, которые оформили спонсорку на нашу группу, и еще респект мужикам, которые ее продлили. Спасибо за поддержку меня и моей команды, мы это очень ценим. Сорян, что я отвлекся, конечно, приятнее играть пока что с Мак-10 на фуловых слотах. Но и Феник сейчас тоже хорош, окончательные выводы остается сделать только вам, мужики. Что вы выберете, Феник, Мак-10 или MSMC? Если вдруг вы хотите, чтобы я еще какие-то ганы сравнил, то Пишите об этом в комментариях и лайкайте понравившиеся предложения. Да и подпишитесь уже наконец, ибо здесь все только начинается. Это был Агненский.